Бренд «Керамомарацци» ежегодно показывает новинки на выставке «Батимат». И представитель фабрики расскажет нам сегодня о новинках этого года серии Милану, коллекции «Витраж». Представляем вашему вниманию модную коллекцию «Керамомарацци 2020». Называется «Милана 2020». «Миланская коллекция». Вдохновление для этой коллекции мы черпали в городе Милан. Это фэшн-столица Италии и, наверное, и Европы, и одна из модных столиц мира. В более мелком формате 15 на 15 представляем серию витраж, посвящена на витражам собора дома, федерального собора, в котором, помимо камня, мрамора, есть масса красивого стекла витражей, окрашенных натуральными красками, гранатом и так далее. И вот тему витражей мы обыграли в декоративной части с позолотой, которая символизирует витраж этого собора, стекла, а также яркие цвета, использованные в цокольных плитке. Ярко-желтой, серой, насыщенной, синей и так далее. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас вы можете, перейдя по ссылке в описании.